Находимся в офисе органитера. Все очень понравилось. Все было хорошо. Очень хороший отзывы. Ну, особенно Андрей, менеджер. В нем очень хорошие отзывы. Он мне подал машину. И все было очень хорошо. На высшем уровне.